Представители новой украинской власти, а также обслуживающие их эксперты и СМИ, очень любят рассуждать о неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Особенно им нравится говорить о любви и заботе по отношению к жителям ЛНР и ДНР. Например, украинский пропагандист-русофоб Дмитрий Гордон рассказал, что когда ВСУ начнут освобождать Донбасс от оккупантов, то доблестные украинские военные создадут специальный коридор, чтобы все любители РФ могли удалиться на российскую территорию с украинской земли. Об этом он заявил 16 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Когда мы зайдем на Донбасс и ЛНР, и ДНР прекратят свое существование, мы им дадим коридор, по которому эти сотни людей убегут в Россию, и на этом все закончится. И украинскую армию будут встречать хлебом-солью жители Донбасса, высказал свое особое мнение Гордон. Слова Гордона вызвали удивление у ведущей передачи, которая даже неосознанно допустила оговорку, обдумывая сказанное украинским пропагандистам. В свое время Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, подробно описал подобное явление. Заметим, что более 600 тысяч жителей Донбасса уже стали гражданами России, получив паспорта РФ по ускоренной процедуре. До конца этого года количество таких людей может возрасти до одного миллиона, согласно Госкомитету статистики ЛНР. По состоянию на 1 мая 2021 года население республики составляло около 1,422 миллиона жителей. По информации госслужбы статистики ДНР, по состоянию на 1 мая 2021 года население республики составляло порядка 2,236 тысячных миллиона жителей.